Они разносят еду. Питание. Все, мы начали. Трансляция пошла. А Добрый вечер. Буквально, буквально секунд 5 идет загрузка. Да, и все, пока микрофоны выключайте, пожалуйста, чтобы у нас корректная была трансляция, чтобы это. Давайте следите заботиться друг о друге. Готово. Отлично. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня еженедельное мероприятие, которое мы с удовольствием проводим среди всех участников будущих нынешних, кто будет смотреть это в прямом эфире или в записи. Изи-бизи-лайф. И сегодня у нас еженедельный апдейт. Мы расскажем, что у нас было, к чему мы стремимся, поговорим с людьми. Нам, может, будет задать здесь вопросы в прямом эфире. И чтобы долго не отвлекать ваше внимание, Анатолий, передаю вам слово, что у нас произошло хорошего за эту неделю, к чему мы идем, как прошло мероприятие. Расскажите нам что-нибудь хорошего. Как прошло мероприятие, наверное... Кто-нибудь даст обратную связь из тех, кто был на мероприятии. Вот, я лишь, наверное, расскажу, как оно проходило. То есть, у нас мероприятие прошло в два дня. Ну, по факту, это было не два дня. А, о, сейчас, извините. Сейчас секунду я выключу у меня эти все. Да, извините, я снова с вами. Вот, у нас по факту прошло там не даже не два дня, а 4-5 дней, потому что э, нам, вот если честно, когда мы с семьей собираемся, абсолютно без разницы. Сейчас у нас мероприятие идет, или мы в отеле в лобби сидим, или мы на, на берегу моря стоим, или мы где-то в кафе сидим. То есть у нас постоянно вот этот вот заведенное такое состояние, где мы с друг другом не часто видимся, и все-таки, когда мы с друг с другом встречаемся, то есть это колоссальный обмен происходит. Что касается самого мероприятия, у нас оно прошло за два дня. Для меня лично оно прошло на одном дыхании, то есть просто было что-то невероятное, то есть обалденная подготовка и организация. Вот. Я, наверное, сейчас больше пройдусь по новостям. Единственное, что... Артур, ты мне сбрасывал не сбрасывал да на русском языке Сбрось, пожалуйста, на русском мне. сейчас я открою наверное картинку чтобы пройтись по новостям пока артур сбрасывает я сейчас открою экран и покажу что мы запустили сайт и что мы сейчас с ним делаем так поделиться экраном мы только что на немецком проводили то есть я из одной конференции в другую запрыгнул так, смотрите, мы, нам уже удалось сейчас запустить сайт. Сайт теперь в контентный стал удобнее, то есть теперь каждый из пользователей может выбрать, что именно его интересует. Например, он говорит, меня интересует, ну, допустим, финансовая грамотность. Здесь уже сразу же видите… Сейчас, секунда. Вот здесь вот видите, то есть дальше заходите, и уже по факту пошли вот прям лекции, да. И это не только здесь, здесь ну, вот удобнее, вот интернет-маркетинг, смотрите, нажимаем, вот здесь у нас онлайн-курсы, вот здесь вебинары, вебинаров сейчас нет, есть курс, например. Нажимаем, смотрим, там 10 занятий, описание, смотрим, кто инструкторы, то есть стало все более удобно, то есть мы говорим там интернет-маркетинг, так, включаем, так, что у нас, включаем и пошло там, ну, грубо говоря, видео, что делаем, как делаем там, ну и так далее. Вот, то есть вот так вот идут все курсы, да, то есть есть короткое описание курса и так далее, базовые, актуальные структуры, ну и так далее, то есть здесь вы потом сами все это понажимаете, то есть я могу только на курсы нажать, чтобы видеть, например, только курсы, какие у нас есть, загрузить еще, потому что у нас уже побольше курсов-то здесь накопилось, да. Вот. вот так теперь все. у нас есть по криптоэкономике, у нас есть network marketing, ну и так далее. Вот, Здесь я могу уже отселектировать по языкам и могу сказать, что, например, нет, меня интересует только русский язык, сразу же, уже видите, немецкие пропали. Курсы, то есть немецких уже нету больше. Есть вот у нас курс по нетворк маркетингу, если кому-то интересно. Нажимаем. Инструкторы. Отлично. Юрий Свобода, Владимир Шайерман. То есть два профессионала, 14 занятий, разновидности маркетингов, выборы категории. То есть, видите, все стало поудобнее. Здесь есть уже оценка курсов, то есть вы можете по отзывам. Вот не только сам курс вы сможете оценить то также вы сможете еще и оценить а, непосредственно там, допустим, а, а, какой-то там отдельный урок, ну и так далее. То есть сейчас вот оно у нас с вами все идет а, там, ну уже более-менее стало удобно, да? Так, смотрим дальше. Также здесь у нас мы уже создаем аккаунты для спикеров. То есть, если вы отслеживаете, как я рассказываю, что скоро будет возможность коммуникации между что значит скоро? Давай, не буду говорить, скоро будет возможность коммуникации между аккаунтами, то есть можно будет написать спикеру и так далее. То есть, сделать там с ним код своего рода коммуникацию, там, ну и так далее. Так хорошо. Спикеров, вот у каждого есть своя страничка спикеров здесь может добавляться, скоро они автоматически смогут это делать, то есть мы вызываем, выбираем языки, на каких мы работаем, у каждого еще есть свой профиль, вы можете включать уведомления о вебинарах, сейчас мы еще прикрутим, что независимо от того, на сайте вы или нет, будет такое пуш-уведомление приходить, что начался вебинар там, по такой-то теме, нажимаете, сразу же попадаете, здесь вы видите, на каком уровне работаете, вы можете улучшить свой профиль, ну и все, что с этим связано. Также снизу у нас вся документация, которая необходима. Здесь есть ну, вот программы. Понятно, у меня на этом аккаунте уже самая большая максимальная программа есть. Человек, например, если у него не хватает на какое-то занятие, он сможет здесь докупить. Здесь у нас есть партнерская программа, видите. То есть я могу из того кабинета перепрыгнуть, допустим, в этот кабинет. Ну, в целом, поудобнее, если вам... Такое нравится, скажите, вот так, да, это нравится, стало полегче, если так, то нет, не нравится, то, ну, видно, что вроде бы сейчас поудобнее стало, ну, вот к этому мы и стремились, то есть понятно, что это все занимает какое-то время, что это все длится, но как бы там ни было мы с этим справились. Сейчас, чем мы занимаемся, мы корректируем немецко английские языки, потому что здесь кнопочек больше, там где-то что-то у нас не до конца было допереведено. Я думаю, в течение недели мы это все допилим. Сейчас мы уже готовы принимать больше спикеров, чем раньше, потому что раньше мы зависели от вебинаров, теперь мы от вебинаров не зависим, то есть люди могут спокойно записывать свои курсы и выставлять сюда прям целиком, то есть прям с определенной последовательностью и все, что с этим связано. Так, окей, здесь мы с вами прошлись, что у меня еще было по новостям? У нас по новостям, мне уже сбросили, да? Так, сейчас я отключусь. Юра, может пару слов скажешь, пока я это открываю? Ты у нас, я смотрю, уже, уже вернулся, а то вчера же ты не вылетел как надо. Я очень рад, что у тебя все-таки получилось вернуться. Я уже на месте, меня слышно хорошо, да? Хорошо слышно, Юр. Да, не бывает ничего же случайного, да? Просто, Нет, просто так не бывает. Просто люди на самолеты, на корабли, на подводные лодки, да? И я вернулся вчера в отель, а оказывается, я там был очень сильно, на самом деле, нужен. И некую миссию свою тоже исполнил, там, соединил ребят, после чего у них там такой мощный такой взрыв э, творческой энергии произошел, и четко сложилась картинка, э, вот, там сейчас э, на ближайший несколько месяцев конкретной работы и процесса вот слава богу все здорово а потом я улетал уже э, на самом деле прикольно когда отлетишь а в самолете всего лишь 10 человек это был утренний рейс да и там тогда появляются спальные места Просто берешь, разложил все вот эти вот три там убрал подлокотники вот подушечку и все и спишь поэтому здорово все хорошо я уже на месте я уже в строю уже планирую мероприятие оффлайн у нас сейчас так немножко поменялся график, мы э, сначала хотели 20-21 апреля в Москве, но э, географически посмотрели, как у нас вот будет турне проходить, нам э, будет целесообразно сначала в Киеве провести 20-21 апреля, потом 27-28 апреля Юль, в Москве. мы до этого а, дойдем это... еще? Понял. Да, дойдем, потому что люди потом запишут их за раз. Ты okay, okay, скажешь yeah. позже просто, ладно? Оно по плану yeah, просто yeah, yeah, Да, yeah, yeah, Извини, yeah. дружище, я тебя перебил. Ну, вот такая функция у меня yeah. на данный момент. Uh, я сейчас uh, уже открою снова вам экран. Uh, одну секундочку, буквально. Давайте посмотрим. Uh, все, кто были, uh, то они-то, понятно, уже эту информацию услышали, но не у всех получилось. Я знаю, у кого-то с визой у кого-то э, какие-то свои личные причины, не суть. Э, суть в том, что большая часть, то есть основной лидерский состав там был, э, лидеры дали обратную связь очень хорошую, то есть мероприятие прошло здорово, Давайте я вам сейчас расскажу о, о том, что нас ждет в ближайшем будущем, то есть, ну, по крайней мере, в ближайшие 3-4 месяца. Дальше я пока рассказывать не буду, у нас, хотя план еще там дальше намного расписан, но просто мы не хотим вас вводить в такое состояние ожидания, да, то есть мы будем говорить всегда о том, что мы уже сделали, и сейчас вот мы доделываем остаточки. Вот, смотрите, за счет того, что мы не компания, а сообщество, то есть у нас есть с вами возможность работать с другими компаниями, с другими контрагентами. То есть, что мы можем делать? Мы можем смотреть, есть ли какой-то хороший продукт на рынке, и если он полезен для человека, то и если они к нам лояльны, то мы сможем предлагать это нашим участникам. Причем не только участникам сообщества, но и участники сообщества должны еще, если они рекомендуют кому-то за пределы сообщества, то они должны еще на этом заработать. Один из таких сервисов, с которыми мы уже все прям договорились, то есть это одна из наших партнерских компаний, с которыми мы ну, как плотное сотрудничество ведем, хоть пойти, хоть по аналитике и по другим там моментам, по юридическим аспектам, ну и по поддержке в целом. Вот. Хэш Телеграф, вы, наверное, все знаете, то есть это группа аналитиков с более чем 20-летним стажем, Uh, это канал, который набирает на, uh, сейчас обороты, это канал, который будет uh, одним из uh, самых сильных лидеров мнения на русскоязычном пространстве. Uh, этот канал uh, выпустил uh, следующий сервис. То есть сервис какого характера? У нас сейчас огромное количество псевдоэкспертов на рынке, uh, которые консультируют население по uh, тому, как составлять криптопортфели. Как правило, составляются эти криптопортфели, ну, скажем, мягко говоря, непрофессионально, в связи с тем, что не все умеют правильно находить информацию о том или ином стартапе. Вот Намного более удобно это делать, когда есть реально аналитическая группа, которая всю жизнь только этим и занимается. То есть в идеале брать их инфу и ей обращаться. Вот такой сервис – это и есть хэш рейтинг этот сервис выглядит следующим образом. То есть, то, что я вам сейчас показываю, это главная страница. Да? То есть здесь есть какие-то монеты, которые расписаны прям детально. Сейчас я открою. Как тут э, открывать? А я могу на весь экран? Вот так, наверное, да? А, вот, отлично. Вот, посмотрите, пожалуйста. А сейчас экран мой видно? А мой экран видно там? Толя да, а, видно, видно, видно, видно, видно, да, видно, а, видно, все, извините, а то я забыл, включено, нет? Вот обратите внимание, вот здесь вот вы видите, например, номер один, два, три идет, да. Потом смотрите, блокчейн, хайпер, потом ICO синдикатор, quantum ну и так далее. Вот потом ä, написано, потом написано какие-то ну, там тексты, и дальше видите зеленым рейтинг. То есть 96 процентов доверия, 90% доверия, 84% доверия, Теперь, я же не хочу вслепую просто что-то покупать, я хочу еще и понимать и осознавать, а почему 96% именно блокчейн Hyperledger фабрик? Почему? Вот Это делается следующим образом. Ой, сейчас, секунду. Это делается следующим образом. Я нажимаю, допустим, на SEO-синдикатор, в частности. да. Вот я на него нажал. Обратите внимание, с левой стороны, там написано, что такое синдикатор. ICO и токены. И там вы видите 10 статей. То есть ICO-синдикатор, там белый лист внутри, там использование токенов, назначение токенов, потом лицензирование юридические аспекты, То есть вы можете вплоть до того проследить, какая юридическая модель у данной компании выбрана с анализом. Да? То есть вы можете увидеть roadmap, вы можете здесь найти на каждую монету там white paper, вы можете найти команду и... Афилерирование, то есть кто конкуренты у этого, там резюме в целом подобрано? Вплоть до того, что кто разработчик, где раньше работал, что запускал, в каких носках ходит, как часто носки меняет, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот по факту с таким продуктом любой из нас сможет стать самым настоящим консультантом, самым настоящим консультантом по ICO, по монетам, по стартапам. Как вам такое? Как вам вообще такое? Как вы думаете, это вообще интересно для вас? однозначно интересно только потому okay. что да это крайне интересно я вам скажу этот сервис стоит каких-то денег то есть так вот мы с производителем договорились на таких условиях что вот сервис за какую-то сумму ушел да то есть половину получает производитель понятно но они вкладываются читают все это готовят а половину мы с вами как эксклюзивное сообщество, то есть это только у нас есть, чтобы вы понимали, то есть никто другой такого их права ну, не имеет. То есть этот сервис продается непосредственно через хеш-рейтинг, или это могут сервис предлагать участники нашего сообщества. Как сами могут использовать, так же и сами могут рекомендовать не участникам сообщества. Так вот, в чем здесь фишка? Фишка в том, что, допустим, этот сервис стоит... Я сейчас просто у меня с собой нету прайс, цена. Я вам потом предоставлю, когда мы уже... Мы сейчас чем занимаемся? Юридический аспект, договорная основа. а Мы сейчас делаем интеграцию с нашим сайтом. И, и, в принципе, все. То есть там уже понятно, что здесь должна быть за рекомендацию какая-то сумма заплачена. Здесь уже понятно, что на неограниченную глубину должна выплачиваться какая-то сумма. То есть это уйдет в бинар. Да? И... Вот этим сейчас как раз мы занимаемся интеграцией. Вот. Так вот, хорошая новость в том, что, опять же, смотрите, сила это хорошо, нас много и нас хотят. И, соответственно, у нас получилось договориться так, что мы эксклюзивно будем это предлагать на всем русскоязычном пространстве. И не только так, как этот сервис планируется переводить еще на английский и на немецкий языки. Вот. Да, то есть, вот такая вот хорошая новость. То есть мы снова победили. Так, следующее, что мы представляли, это, конечно же, виртуальный спонсор. Здесь я бы хотел, Юр, передать слово тебе, если это возможно, конечно, Юр. Потому что ты, как никто, лучше сможет объяснить суть этого инструмента, насколько он классный, Юр. Юр. Угу, да, я хорошо, я услышал. Друзья, смотрите, вот этот вот инструмент, эта программа, это будет конкретно наша собственная программа, наша собственная разработка разработка Easy Business Community и она принадлежит нашему сообществу, не является сторонней программой. Это здорово, это круто. Вот это вот следующий сектор, который мы обещали запускать, да. Вы помните, мы говорили всегда о digital information product, <как> сектор цифровых информационных продуктов. Информационных у но... Сейчас но... это может быть у меня, я закрою микрофон. А, ну, это навряд ли у меня, на самом деле. По информационному направлению, информационные продукты – это вот наша академия, и сейчас готовятся ряд курсов на площадку Marketplace, который можно будет покупать отдельно, да, там классные, шикарные курсы. А цифровой, сектор цифровых продуктов, вот первый, в общем-то, представитель, первая ласточка – это именно наш продукт. Это программа «Виртуальный спонсор». Давайте я в двух словах расскажу, в чем суть этой программы. Эта программа подойдет прежде всего для продавцов в любой сфере, в любом направлении, для прямых продавцов. Неважно, кто занимается телемаркетингом, кто интернет-маркетингом занимается, не имеет значения. Продаете вы, например, допустим, какие-нибудь там игрушки мягкие в интернете, либо торгуете цистернами э, там, с топливом, там нефть э, и так далее. Эта программа подойдет однозначно. Потом эта программа подойдет для любого уровня э, представителя network маркетинг от новичка до топ-лидера для чем она хороша для новичков э, это классная штука которая удерживает четко фокус на всех ваших задачах она будет вам помогать э, вас будет сопровождать по всей траектории полета в вашем бизнесе вы например загружаете у нее свои цели в эту программу вы загружаете туда список э, у нее есть некий алгоритм на которой она четко узнает, да, под э, тот или иной маркетинг. И дальше эта программа уже, она там, будет заряжена скриптами, она будет заряжена э, четкими там, ну, математическими данными, она будет вам позволять вот послушайте напоминать там кому вы позвонили кому не дозвонились например да кому надо перезвонить снова кому надо э, там второй пакет информационный там первый информационный кого на трех сторонку то есть и она будет вам все такие пушши уведомления э, отсылать от нее вы никуда не спрячетесь то есть э, если вы с ней договорились идти к своей цели вы попали дорогие мои э, убрать эту программу Вернее, остановить э, этот, э, этот, этого ментора можно будет эту нагоняйку, только и, и, и, и ее удалив со своего девайса. Все, но это круто, когда вам кто-то напоминает про ваши рабочие задачи каждый день, вот, э, про ваши цели. И дальше для любого, это вкратце, да для любого топ-лидера, для любого, вернее, наставника, она чем хороша? Тем, что вы будете видеть теперь, на самом деле, как двигается ваша группа, ваша первая линия. Потому что часто нам говорят, вот спонсор, так-так, у меня не получается, делаю звонки, ничего не работает, люди не слышат, я сделал там 100 презентаций, никто не подписался. И вот это вот бла-бла-бла на самом деле, да, но ну мы не можем отследить и действительно проанализировать, как есть на самом деле. Программа «Виртуальный спонсор», вы заходите как наставник, включаете свою первую линию, и вы видите кто сегодня, у кого какие сегодня были задачи рабочие, и кто эти задачи выполнил, кто не выполнил. Все, и дальше увидите графики, насколько у человека идет просадка. Если у него все очень плохо, отправляете этого человека в академию, в нашу академию, на в институт персональной эффективности, на прокачку по продуктивности. Все. Ну, то есть, как бы такая очень классная, классный синхрон с тем, что мы делаем, да, и с, с нашим образованием. Ложится здорово с нашей со всей концепцией и крутая прога для вообще вот э, любых там сторонних э, бизнесменов. Ну, это вкратце, а э, уже детально, подробно, когда релиз будет, будем об этом э, говорить больше, глубже показывать. Ну, сделаем видео, конечно, проведем ряд школ. В общем, крутая штука однозначно. Толя, отключай микрофон. Да, да, да, все, я хотел звук снова включить, я отключил, думал, что может это от меня. Юр, э, э, спасибо, очень круто рассказал, показал. Предлагаю дальше перемещаться, потому что у меня еще пару пунктов записано, еще наверняка кто-то из ребят, кто был на открытии, хотел бы поделиться эмоциями. И э, давайте дальше посмотрим. То есть следующее направление, которое мы развиваем, мы с вами уже проговаривали, это, конечно же, мы с вами так или иначе завязаны на рынке крипты, и у нас в окружении всегда есть большое количество людей, которым... которым ну так или иначе охота спекульнуть а проблема лишь в том что а где брать данные для спекуляции да то есть где быстро научиться как понимать что сегодня хорошо что менее хорошо конечно же нам нужен какой-то аналитический инструмент Вот, например сейчас очень популярное направление это разного рода трейдеры дают сигналы то есть посредством телеграммы посредством своих сайтов там или каких-то других способов вот так суть в том что я как новичок вот реально не могу разобраться а где хорошие сигналы, а где плохие. И мне приходится методом тыка и перв... своими собственными деньгами оплатить и приобретать вот этот новый Опыт. то есть здесь мы видим большую проблематику, особенно для новичков на этом рынке, которые приходят, у которых реально вообще никакого представления нет о том, что хорошо, что плохо, что есть чего нет, да. То есть для этих людей вот подобный сервис будет это просто как такое, ну очень большой очень большой удобный такой вспомогательный инструмент. Представьте себе такую ситуацию. Вот есть разные, разные, разные сигналы. И я теперь хочу на них подписаться, даже несмотря на то, что для меня это неудобно, для, несмотря на то, что я вот принял этот сигнал, я должен пойти там на свою биржу, на своей бирже я должен э, выставить, научиться этот ордер, выставить там стоп-плюс, стоп и -лёс, стоп на биржах не срабатывают, то есть ну там задач на самом деле хватает, то есть для новичка это явный перебор. Поэтому новички несут деньги в пирамиды, очень часто, почему? Потому что они думают, что ох, я туда отдам деньги, там моими деньгами управляют и все это. Никто там ничем не управляет, но откуда это знает новичок, да? А он не знает Так вот э, наши будет миссия с вами просвещать людей говорит смотри есть такой сервис аналитический, да заходишь на него и смотришь какие сигналы сколько дают причем на сервисе вы сможете отследить не только актуальные сигналы как они сейчас идут а мы включим такую функцию что можно будет включить вот так вот посмотреть за какой-то определенный канал за последнюю неделю за последний месяц за квартал за полгода или например за год а также этот рейтинг выставляется ну как градации то есть номер один самые крутые сигналы номер два три четыре пять десять и так далее Далее. Вот. Ну, что теперь это? Очень круто. У меня вот теперь есть сигнал. Я вижу, что это крутой сервис. Что с ним делать дальше? А теперь представьте себе такую ситуацию. У меня есть мой биржевой аккаунт Bittrex, Poloniex, там без разницы. То есть здесь будет подключено сразу же больше 100 разных бирж. Там у меня есть какая-то криптоединица. Ну, пусть это будет биткоин. И я хочу начать торги. Причем очень крутая фишка, вот смотрите, инвестировать там хоть, хоть по 10 долларов можно будет, да. Вот я там заработал какую-то сумму, и я могу уже начинать работать с этой суммой. 10 долларов, 100 долларов, там без разницы, там, да. Вот, я соединил через API ключ с свой биржевой аккаунт, пусть это будет Bittrex, например, соединил его со своим сервисом Криптоноид и выбрал канал, который мне нравится, и подписался на него. С этого момента вам в Телеграме приходит сообщение с двумя лишь кнопками. То есть пришел сигнал, описание этого сигнала, да, и вы решаете, зайти в рынок или нет. То есть сначала мы делаем такой полуавтомат. Нам нужно сначала протестировать до конца, поэтому полуавтомат, и каждый будет сам принимать решение по сделкам. Вторым этапом мы сделаем полный автомат. То есть людям будет удобно, они нажали на кнопочку, и он просто тупо работает с сигналами, которые приходят, именно с того канала, на который вы а, подписались. Так, хорошо. Это а, а, очень большое преимущество. Теперь смотрите, как это дальше работает. Вы а, подписались на какой-то канал, и вам пришел сигнал. То есть, допустим, вам говорят, нужно зайти на, 2, на, там, на 250, выйти, там допустим, на 300. Как вы делаете, когда это делаете вручную? Вы идете на биржу, а вы находите этот тикер, то есть эту монету, этой монете вы выставляете ордер, там, вот отсюда-то я ее покупаю, и вот здесь-то я ее продаю, и делаете стоп-лосс. Что самое интересное, стоп-лосс, для чего он нужен, если вдруг что-то пошло не так, чтобы вы не сидели, не куковали там по полгода в просадке, как это бывает у нас два раза в год, вот сейчас вот мы как раз все это переживаем, да, то есть мы видим, что в январе был бешеный подъем, а теперь умеренное падение, да? и непонятно, падение или, или флет у нас, или мы чуть-чуть поднимаемся, да, то есть все вот в таком замешательстве. Так вот, благодаря этому сервису, даже в таких Времена, как сейчас, вы сможете зарабатывать новые биткоины. Вот а, За счет чего? Смотрите, в самом сервисе предусмотрено, то есть пришел сигнал, этот же сигнал выставляет стоп-лосс, но я только что говорил, что стоп-лосс на некоторых биржах не срабатывает. Так вот стоп-лосс выставляется не на бирже, а здесь в системе, то есть если что-то идет не в ту сторону, как был выдан сигнал, то там, допустим, при сигнале было там 3-5% просадка, то он закрывается, то он закрывается, например, в минус 3% и ждет в следующей точке входа, то есть лучше здесь оставить. 3 процента подождать падения и снизу зайти уже ну по более низкой цене но все-таки с той же целью которая была сверху если например мы вошли в рынок ну, допустим, вот как здесь, на этом примере, вы видите, мы вошли в рынок, что-то пошло чуть-чуть ниже, но стоп-лосс еще не сработал, допустим, да, и потом раз пошло в нашу сторону, как должно быть, да, а вот здесь вот у нас стоял, например, уже ордер на продажу. Так вот, этот бот делает не так, что он теперь ждет до конца, пока вот дойдет, сигнал отработается, нет, он говорит, смотри, мы плюс сделали этот какой-то, да, какая-то часть ордера раз и, ну, или какая-то часть раз и продалась. Потом раз пошло дальше, еще часть продалась, раз еще, еще часть подошла. Добрались до цели, продали остаток. Все, сидим, ждем следующий новый сигнал. Это профессиональная торговля. Так как это должно вестись. То есть за этим инструментом сидят профессиональные трейдеры, которые следят за сигналами, за аналитикой, и все, что с этим связано. Это группа поддержки, которая этот сервис обслуживает, и все, что с этим связано. То есть, вы видите, сколько подписчиков на этом канале, вы видите, какой профит дает этот сигнал. Вы видите сам сигнал, вы видите анализ по графику этих сигналов. Вы можете анализировать здесь много разных всяких вещей. Вот. И теперь я хочу. Посмотреть на вас. Так, где вы все? Вам нравится такой сервис? А, ну, жить можно, да? Точно. Вот так это, да? Не, да. Все круто. Теперь вижу, все говорят, жить можно. Так, ребят, теперь смотрите, это еще не все. А если вы думаете, что это все, это вообще... Давайте я вам расскажу еще, как сигналы вообще по себе устроены. То есть об этом мало кто рассказывает, а если ты в этих кругах не веришь, то тем более ты не знаешь. А, вот смотрите, нормальный, хороший сигнал, чтобы вы понимали, за него легко можно платить и 5, и 10 тысяч долларов в месяц да, за такую услугу. То есть это уже просто так есть. Но кто из нас может это делать? То есть вот, ну, никто. Ну... Кто-то сможет, но это делать в основном уже вот с такими котлетами, с жирными депозитами, и очень опытные люди, да, а как же нам быть, мы же только вот начинаем, у нас же еще нет таких объемов, да, а потом происходит следующее, мы смотрим, что ой нет, такой большой дорогой сигнал нам не надо, здесь вот есть вот по 500, например, вот по 500, это я еще могу. У меня там депозит, например, на десяточку, если я даже, там, например, там на 12 тысяч выторговываю, то есть у меня там полторы тысячи прибыль, 500 отдал. Ну, нормальный бизнес, жить можно. Только давайте я вам расскажу, как часто, откуда берутся каналы по 500. А работает это следующим образом. То есть эти люди уже берут канал за 5000, да, сами там берут, отрабатывают эти сигналы и дублируют в своем канале. То есть вы уже по 500 платите, ну, или мы уже с вами по 500 платим, понятно, да? Ну, кому-то и 500 дорого, они говорят, слушай, ну вот по 200 я видел канала, тоже вроде бы ничего дают. Берем по 200, а где берут 200, у тех, кто кого по 500, понимаете, да, как колбаса идет. А есть сигналы даже за 0 евро. Знаете, для чего они созданы? Для того, чтобы те, которые за 5000 сигналы отрабатывают, они их отрабатывают на тех, кто берет сигналы за 0 или за 50 евро в месяц. Принцип понятен, как этот рынок устроен. То есть это вот такая вот дребедень идет, просто про это никто не рассказывает. Все думают, что это такие волшебные люди, которые сами придумают сигнал. Да, как правило, никто ничего не придумывает, все же ушлые у нас. там. Ну, что самое. зачем придумать, если есть там, ну, уже профессионал, кто этим занимается. Вот Я просто беру оптом и перепродаю в розницу типа того, ну или мелким оптом, ну и так далее. Вот. Поэтому, поэтому очень важно будет, что здесь вы сможете видеть разные сигналы и, соответственно, подписываться на те сигналы, которые вы считаете более-менее профитными. Так вот, как вы думаете, сколько такой сервис может стоить? Потому что здесь же не просто сигнал, здесь же еще и автоматически это все уходит на, ну, как на вашу биржу, то есть она торгует для вас, эта машинка. То есть по логике вещей она должна чуть лучше стоить, чем сам сигнал. Ладно, не буду вас всех томить, я вам расскажу, как, это, как эта штука выглядит. То есть, все те, у кого есть VIP, да, то есть VIP все знают. Это 08. Ой, 0.08 было бы круто. 0.0827 биткоина. Да, то есть, все, кто VIP, сейчас до запуска этого сервиса, они смогут пользоваться целых 6 месяцев без оплаты этим ботом. Нормальная тема будет, как считать? Можно? Можно будет так? За полгода можно будет все наторговать там на следующий? Ну, мы тоже так посчитали и подумали, что это будет клево. Но на самом деле, вот раз, по факту-то, смотрите, я пришел, я стал випом, у меня есть контент, я занимаюсь, у нас есть выездные мероприятия, всякая движуха, с Юрой можно поугарать, с Володей можно математику посчитать там, все такое, Сережу Чешко можно послушать, мудрым стать там. Вообще все круто, уже все есть, и еще на тебе сигналы, наверное. Огонь? Вот, но потом мы подумали и решили, что все-таки, наверное, это круто, но а как сделать так, чтобы сообществу еще больше понравилось, чтобы сообщество сказало, что мы вообще, мы, мы, мы вообще, вообще, чтобы у нас даже слова закончились, и есть такое решение: то есть а, а, руководством благодаря Юрию Володе и Сереже было принято решение, что а, все те люди, которые у нас на Basic Plus, ну, по деньгам, что примерно понимать, по актуальному что-то около 120 долларов. Да? И все, кто зарегистрируется еще успеют на Basic Plus, до э, конца апреля, то ты 30-й, да, по-моему, Юрий, не ошибаюсь, до 30 апреля запишите себе эту дату. До 30 апреля, кто успеет зарегистрироваться, у них тоже будет на полгода фри. Вот. Можно, а... да, можно, да, один маленький момент? Получается, да. мы, считали, мы считали, что даже если на VIP, да, вот эту вот программу, вот, посчитать математику на полгода на VIP, то мы идем по самому низкому курсу вообще на рынке сигналов, в принципе. Такого нет ни у кого, Юра, да. да. Ну, весь рынок промониторили, такого нет. Ну, да, причем, если говорить о, о тех сигналах, которые там есть, 98% это уже отработанные сигналы люди покупают. Конечно. Сигналы. Вы будете причем видеть конкретно, то есть, понимаете, вам уже не расскажешь сказку, вот этот такой классный сигнал, давай заплати там денег и все у тебя будет. Да нифига, ты будешь конкретно видеть, что это за сигнал и сколько он стоит. Как вам так, удобно же? Это, это... я считаю, нормально. реально так, по-человечески такой сервис. Ну, хотя он не очень человеческий, там такой криптоноид, такой своего рода летающий. Но для нас он старается, криптоноидик. Так вот, друзья, это еще не все. Это еще не все, потому что вот представьте, вот представьте теперь, что вы целый месяц, целый месяц просто тупо на Basic Plus подключаете, дарите людям обалденнейший контент, где люди вовлекаются на удобные площадки, которые я вот до этого сейчас показывал, да, где они реально смогут взять те знания, то есть многие же люди приходят, они же даже не знают, что такое криптовалюта. Они смогут базовый курс пройти, да, они смогут пройти… По психологии базовый курс. Они смогут научиться запоминать, тем самым они смогут быстрее развиваться. Они смогут по психологии пройти какие-то моменты. Они подружатся с нами, они сделают несколько выездных мероприятий. Ну вот Обратите внимание, здесь наверняка есть люди, которые с нами уже лично встречались на мероприятиях. Покажите, как вам это нравится вот здесь. Вот покажите, вам нравится вообще с нами лично встречаться? Огонь вообще, Толя, это огонь. Ну Он вот. зажигает сердца и мы даем добро людям вот представьте вот представьте уже все классно и еще наверх вот вам друзья еще это и есть сила сообщества. это и есть то что я вот уже я юра и вот все да мы все здесь с вами уже об этом рассказываем иногда даже недопонимая того что мы сами делаем но по факту мы делаем то что я лично считаю, что это очень круто для человека в целом. То есть если это хорошо для одного человека, значит это хорошо для человечества. А вы еще кто меня знает, уже давно тем более, вы все прекрасно знаете, как я живу. По принципу, спаси одного человека, и ты спасешь весь мир. Каждый день на один шаг лучше, чем вчера. Один маленький шажочек, но каждый день. И даже вот эта простая, всего лишь одна лишь маленькая методика, где я просто себя учу, становиться каждый день на один шаг лучше, делает мне квантовые скачки. Каждый из вас это ощутит, если вы еще это не ощущали. Всего лишь маленькая-маленькая такая штучка. Так, ладно, отвлекаться не будем, пойдемте назад к криптоноидам. Так вот, обратите, пожалуйста, внимание, это сделано сейчас именно для вас, именно для вас и для ваших близких, тех людей, которых вы знаете. Теперь вы им просто basic plus рекомендуйте и в тот момент, когда появится сервис, по, по таймлайну стоит это у нас на июль месяц, то есть июль месяц, что это, мы сейчас с вами семинары проведем, сейчас Юра расскажет, куда все выездная группа у нас едет, да, и все, и уже июль, понимаете, то есть мы готовимся к мероприятию, но учтите одно, до конца апреля кто успеет, тот получит, это просто, это вот на самом деле царский подарок. И это сила сообщества. То есть, ребята, кто этого бота разрабатывает, не в жизни бы на это не подписались бы. Если бы там были, мы там с Юрой вдвоем пришли бы и сказали, чуваки, дайте нам скидку там. Ну, мы хотим там, типа. До нас с нами никто бы разговаривать бы не стал бы, понимаете? Потому что мы были бы просто ну два каких-то чудика, которые хотят то, что стоит штуку в месяц, хотели бы за 120 долларов в полгода. Нормальная тема? Так вот, благодаря тому, что нас много, мы можем себе это позволить. Если вы думаете, что это все, это только начало. Это только начало. Вы увидите, что с нами будет происходить, когда сообщество вырастет до размера там, 500 тысяч человек, 1 миллион человек. Здесь очередь будет стоять из разработчиков, такая длинная-длинная, что нужно будет бинокль брать и смотреть, ребята, вы где заканчиваетесь, вы вообще заканчиваетесь там, понимаете? То есть вот таким делом мы с вами будем заниматься. Да, Юра, вот именно так. Вот. Я просто уже ну в сфере электронной коммерции посвятил 4 года и прекрасно отдаю себе отчет в том, что такое сила вот таких сообществ. В тот момент, когда мы набираем сообщество размером в миллион, здесь выставляют, ну, приходят такие производители, как Sony, Samsung, Apple нет, конечно, Apple стабильный, но все вот это остальное… Да нет, шутка, конечно. Но вы же понимаете, да, то есть у них у всех есть проблема, у каждого производителя есть проблема. Давайте я вам расскажу, я просто в этой сфере варился 4 года, то есть, ну, как автоматизированное сравнение так все, что с этим связано, да. Смотрите. Какая проблема у производителей? Вот мы с Юрой, допустим, у нас бизнес, мы завод что-то производим, вот мы вдвоем партнеры, да. Вот мы произвели тысячу единиц, допустим, это телевизоры, тысячу единиц, сто тысяч единиц произвели, да, и наши дилеры, и это самое, ну, то есть по договорам какой-то объем у нас сняли, да. И вот у нас вывезли 80 тысяч единиц, а 20 тысяч единиц зависло у нас на складе. Да, вот Юра, у нас с тобой задача. У нас зависло 20 тысяч единиц, а мы с тобой произвели новую модель. Теперь дилеры приходят и говорят, а нам не нужна старая модель, нам нужна новая модель. А мы с вами, а у нас Юры такие договора с дилерами, дилеры же тоже ничего родились, они говорят, что вы не можете продавать это открыто сами. Либо через нас, либо, ну вот, нет. Ну, там такая структура, я сейчас не буду в детали вдаваться, но чтобы понятно было примерно, да. И у нас Юры какая проблема? Проблема номер один, у нас много денег заложено в этих единицах проблема номер два у нас склад забит этой единицей то есть у нас дополнительные расходы проблема номер три если мы вовремя от этого не избавились там эту штуку надо утилизировать это вообще просто колоссальные потери понимаете да в чем суть так вот сила закрытых сообществ в том что мы с юрой можем прийти к вам и сказать что чуваки у вас тут целый миллион а у меня 20 тысяч единиц вот этот телевизор стоит 1000 баксов я вам его за 200 отдам забираете забираете Понимаете, как эта сила работает? И поэтому здесь будет не только производители целый вагон, здесь будет целый отряд только людей, которые производители будут отсылать, потому что некогда будет с ними разговаривать. Понимаете? То есть это вот и есть сила вот этих сообществ. То есть мы подальше с вами еще поугубляемся, я вам еще подальше расскажу. Но я сегодня не буду, потому что все-таки можно продолжить. Все запомнили дату? До конца апреля. По максимуму, по максимуму, вот реально... Максимально, как только можно. Сейчас я вам открою еще карандаш и еще кое-что покажу, чтобы вы ну, вообще себя осознали. Я, знаете, чем занимался? Я ходил, вот когда мы вот вместе с вами все встречались, и разговаривал с разными людьми. И цель моих разговоров была следующая. Сейчас, секунду, я карандаш открою. Я хотел понять, понимают ли люди наш бинар или нет. И вы знаете, пришел я к какому выводу? Наши люди в большинстве своем наш бинар не понимают. Давайте я вам расскажу, в чем фишка. Что я имею этим в виду? Эм, так, это у меня сервис. Так, а где я? Так, здесь. И показать экран. И поделиться. Скажите, когда видно будет экран? Видно, я вижу. Ага, все, отлично. Сейчас я чуть-чуть смещу. Вот смотрите. А, ну и давайте, наверное, еще зайдем все-таки с вами, наверное, мы, наверное, вот сюда и посмотрим как вот на эту штучку. Вот здесь видите такая, такая штука, на которой написано 786 мест. Видите, да? Давайте я вам сейчас просто две мощных фишки дам на этот месяц, чтобы все нормально заработали. Хотите? Кто, кстати, вообще хочет заработать? Есть среди нас такие люди? Или мы все такие альтруисты, мы будем людям помогать? Мы так сильно любим помогать людям, что мы будем помогать людям для того, чтобы помогать людям. Это все круто, что у нас есть эти чувства. А теперь представьте, что, помогая людям, можно еще и заработать. Сейчас я вам покажу, как это можно сделать эффективно. Смотрите. А, так, дядя Вова с нами. Дядя Вова, мне нужно будет от тебя кое-какие математические вопросы тебе позадавать. Давай. Давай. Все, побежали. А, для, давайте вот тогда пойдем в рисовалочку. Сейчас я свой карандашик возьму, любимый. И начнем. Сколько там осталось? 786 мест? Да. Отлично. А,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 17% процентов от 100 тысяч – это сколько? 17 тысяч. 17 тысяч. Это мой доход, правильно? Да. Вот смотрите, это всего лишь тысяч человек, если что, да? Ну, две человек по факту. Просто по соточкам. А теперь давайте сделаем Я так, что умножим еще все это дело на 32. Понятно, почему умножить на 32? Понятно.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 миллиона, давайте прям вот так вот нарисую, 200 тысяч, ну, пусть долларов, да? Mm -hmm. Товарооборот, правильно? Yeah. И здесь то же самое. 17 процентов, кто мне посчитает, от 3 и 2 миллионов, это сколько? No, 40, это, у, у, у Александра 500. уже все, он за голову взялся. Это 500, 500, 500 тысяч минимум. 500, ну, что значит? Я хочу цифру. 544 тысячи. 544 тысячи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 Один И там 786 мест, да? И это тоже, что вы говорите, так же, что? ребята. Через 786 будет меньше процентов. Интересно, кто это говорит? Кто это говорит? Покажите руку. Ребята уже работают. Так, ребят, поднимите руку, пожалуйста, только тесно, только лишь те, у кого сейчас, вот только кто сейчас доосознал вообще суть бинара. Вот кто сейчас доосознал. Нам всего лишь 5 месяцев понадобилось, представляете? Вы представляете, что с вами будет через 20 месяцев? Понятно, почему нету времени сейчас сидеть там, что-то куковать там. Понятно, что нету сейчас времени думать о том, удобно, неудобно. Понимаете? Неудобно? Неудобно. Это когда ты 50 тысяч партнеров теряешь за свою долбанную дол ну, медлительность. Это да, я, я могу поправить. 50 тысяч это было раньше. Мы это думали, было раньше. Век, да. скоростей, век скоростей, вы можете миллион потерять просто. А И теперь делать. представьте себе еще другую ситуацию. Раньше... Были только централизованные системы. И, как правило, ничего вечного не бывает. А что, если мы с вами подбираемся к тому, что что-то может стать таким вечненьким таким, где у вас есть просто приватный ключик такой, который вы можете по наследству передать, которая система просто незакрываемая, которая система работает так долго, сколько работает интернет. А как вам такой разворот событий? А? Может, хороший, а спать не будем ведь всю ночь. Не будем. А я сегодня, вы что думаете, пришел сюда вас усыплять, что ли? Это было у нас на мероприятии. Некоторые люди прям сдерживались, прям не могли уже. Да уже хочется прям с места встать и пойти, хотя уже... Сейчас пойдем, сейчас пойдем. А, сейчас пойдем. А, так, я вас увидел. Сейчас я снова включу экран. Так... Вот, а теперь я хочу сделать то, что Юра сказал. А, как мне это нарисовать, Юр? Веди. Что ты имел в виду? Или, Володя, ты проведи? Пошадила ступеньку снизу наверх. Сейчас, шесть, сейчас. Ступеней. Шесть ступеней нарисуй. Да. Раз, два, три, четыре, да. пять, рису, внизу шесть. 100, 200, 300, 200, 400, 800, 1600 и 3200. Да, да, да, да. Вот. И теперь просто нарисуй два человека слева и справа. Все. Ну, Бинар нарисуй два человека Сейчас, Юр, секунду. Под ними, под ступенькой, да. Угу. Да. И все. И вот, вот теперь э, сможешь объяснить четко. А теперь посмотрите. Э, я прихожу и на сотках зарабатываю какие-то деньги. Как только у меня 30% уже накапливается, как только у меня накопилось э, 200... Ну, там, ну, еще одна сотка. Еще да, одна вот. сотка накопилась, то эта сотка отсюда вам снова идет в бинар, вы снова зарабатываете деньги, как будто пришел новый человек. Ага. То есть На одной и той же команде. А снова идут деньги. На одной и той же команде, ребят. Ну, На одной и той же команде. То есть вы реально поддерживаете свою команду. А теперь, смотрите. Потом раз, у тебя уже, когда твои начинают по 200 заходить. У тебя 400 быстро. Еще 200 накопилось быстренько. Хлопс, тебе еще 200 прилетело. Как будто два новых партнера пришло. А потом хлопс, как будто 4 новых пришло. А потом хлопс, как будто 8 новых пришло. А потом хлопс, как будто еще 16 новых пришло. Вот это бинар который здесь создан это крутая штука что самое интересное мы не даем возможность таким всяким агрессивным продавцам которых не волнует чувство людей вот это вот сразу у людей из кармана вытаскивать нет зачем начал и расти лояльно правильно для человека это? или как вы считаете Ну, это, собственно, что я хотел сказать по бинару. Так, сейчас, секунду. Это мы не будем пока сохранять. Хочу посмотреть на ваши лица, как вам в целом. М -м -м. Охота бинар порассказывать теперь другим. Знаете теперь, как бинар рассказывать у нас? Пойдем дальше, у меня же еще записки есть. Пойдем? Пойдем. Ну пойдемте, пойдемте, пойдемте, ну пойдемте. Эм... Толь, прости меня, ты перебиваешь всех, а я вынужден перебивать. Мы уже 55 минут разговариваем. А, -а, -а. а ну все, тогда другой раз. В следующий <с раз, чтобы не все сразу, потому что уже тут все сидят на стульях еле-еле. Давай на следующую неделю оставим, потому что, чтобы новостей у нас было побольше. Давайте. Юр. В двух ну, словах мероприятия, какие нас ждут, чтобы ребята могли подготовиться, и что их там ждет? Да, я хочу вам сказать и предупредить сразу вас на старте о том, что нас ожидают горячая весна и горячее лето. Это по факту. Апрель месяц. 4 апреля у нас большое мероприятие в Барнауле, прям огромное. Там я, насколько уже осведомлен, около 2000 партнеров собираются на это мероприятие. Вот это у нас Дальний Восток, да, Там Сибирь, Ал Алтай, Алтай, Алтай, Алтай, Ну туда ближе к Дальний Восток. Извини, я добавлю чуть, да, ребят. Да. У нас всего лишь 700 мест. Кто не успеет купить место на презентацию, меня туда пригласили, я буду сам делать презентацию. И вы знаете, все, кто видели, как я работаю в зале, это не то, что вы видите здесь. В а... зале по-другому работает. Здесь вы видите мою логику, здесь вы видите мою мимику, но вы не чувствуете мою энергию Когда вы будете в зале Главное, чтобы вас не вынесло, понимаете? Поэтому, Юр, ну так ведь? Да, Ты же но... мне это сказал-то. Главное, пристегивать возьми да. То есть, парни уже стулья оборудовали, все нормально. но Поэтому... дело в том, что я только, 700 мест, у меня вот вопрос один, там уже я знаю около 2000 человек. Те, ну, там... попадут только 700 ну... а, в первый день. А во второй okay. день это будет первая в Сибири криптовечеринка. Клуб снят на, 200, на, 2000, ну, там клуб на 2200 человек, если а, я не ошибаюсь. А, а, вот, все, я понял. Там будет. Там второй будет 2000 человек. Там на второй день. На второй день мы хотим сделать совершенно новый формат криптовечеринка. Разные темы по криптам, между темами шоу, там всякие аттракционы, развлекалки, молодежь там пресс качает, там. в общем, все такое происходит потом мне даже дадут 10 минут я с вами пресс покачаю там потом у нас будет там они сказали весело весело весело а потом будет а потом будет на следующий день на следующий день вы сможете провести со мной несколько часов И я вам покажу 5 своих установок которые позволят вам уже в ближайшие там, полгода получить свой первый квантовый скачок нормально будет я просто поделюсь тем, как я сам строю бизнес. Uh, умею ли я строить бизнес? Представляете себе такую среду. Uh, я не знаю языка. Я не знаю направления бизнеса по недвижимости, например. Да? Uh, в новой среде вообще ни знакомых, ни денег. И в течение года я строю одну из самых больших компаний в городе по, по торговле недвижимостью. Как это возможно? Как это возможно? Я вам расскажу как там, на закрытом мероприятии. Там только с квалификацией можно будет зайти, туда все не попадут. Квалификация, Юр, менеджер была, да? А вот я не знаю, там какую... квалификации менеджер. То есть, если у вас в квалификации систем менеджера нет, то вы туда не попадете. Места ограничены, поэтому заявки нужно отсылать заранее. То есть, там очень строгий контроль. И э, у меня сейчас такая фишка, что э, меня вы будете видеть вживую два раза в год теперь. Ну, вот в зале. Два раза в год. На нашем дне рождения. И на нашем полугодовом отчетном мероприятии а все остальное только в онлайне поэтому используйте эту возможность это вот такая ситуация я буду с вами еще а где еще буду а все да в этом году в алмате в алмате нет в алмате вы будете без меня в алмате если я не увижу зал на тысячу человек я туда не еду я вам сразу говорю то есть я мне нечего там делать я не поеду я лучше в испанию поеду позагораю чуть-чуть на вебинар с вами выйду, скажу, там, чуваки, всем привет. Понимаете? Насколько важно в Алмате, чтобы был большой зал, да Вот. И с моей стороны сегодня все. Мы еще подготовили для вас два видео. Два видео, вы, вам сейчас канал их забросят, я так полагаю, да? И презентацию, которую я вам сейчас показывал, мы тоже вам забросим в PDF, чтобы вы могли рассказывать о том что вы сегодня услышали в идеале да. видео которое есть останавливаете своей рукой прописываете то что я говорю прописывайте, ну проживаете это через себя вы же все прекрасно понимаете что 10 тысяч разных движений происходит в тот момент когда вы пишете и, соответственно здесь это лучше все запоминается прописывайте это и пошли рассказывать про бинар 17 процентов со слабой ноги это блин как бы не свихнуться от этого понимаете Потому что когда, когда, как, то есть я знаю силу Бинара, я, я ее на себе ощущал на 10%, процентов, а здесь 17% за ту же самую работу больше почти в два раза. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Слава, два слова от тебя. Я тебя Толя, обожаю. Ты Толя, так делаешь. Толя. Да. Я ж не рассказал про мероприятие. вообще. А, да, извините, меня что-то несет. Я хочу Славу просто. Да, да, сейчас я быстро, тогда, хорошо. Давай, давай, давай. 20-21 апреля Киев. А, да, да, да, да. Записываем. Там надо быть. Да, 27-28 апреля Москва. Мы сейчас на это на сайте все там, в ближайшие дни выложим. Мы это... выложим, ну записывайте всегда. Все, что мы говорим, всегда пишите. 4-5 мая Алма-Ата. И... Еще будет, Юра, для немцев, для немецкоязычных, это будет Вена, когда? 14 апреля в Вене, я буду лично сам. А На еще Вене. Дрезден у нас есть. А, и в Дрездене будет это, Владимир и Даниэль. Да. 10 числа. А еще у нас э, в мае месяце Турция, да, бизнес-уикенд, третий бизнес-уикенд Турции. Только для квалифицированных партнеров? Да. Я хотел бы добавить, ребят, у нас впервые есть такая возможность квалифицированным партнерам VIP и у тебя на первой линии 5 VIP, это менеджер. У нас есть возможность взять два человека, два человека из ваших ВИПов перспективных. Это в Турцию. Окей. С этого раза будут билеты? Почему? Нам крайне важно, чтобы вы билеты заказывали не за коммерческой составляющей, а нам нужно понимать залами. Потому что нас стало много, реально. То есть, и нам нужно понимать, сколько людей будет в зале. Если человек взял билет, мы знаем, что он приедет. Если он не взял билет, он не зайдет в этот зал, даже если он приедет. Ну, только на паузах можем друг другу вот так ходить, в ладоши хлопа. Дай пять! Чака! На паузах будет. Поэтому следите за билетами, чтобы билеты успели взять. Слава, я хочу Славу. Скажите Слава, скажи что-нибудь Слава. Он так говорит классно. Толь, я здесь. Ребят, Давай. всем привет. <свят> Толь, ну ты, как всегда, всех шокировал. Да, всех шокировал ребятам, да? Нет, кто, кто еще не в шоке, ну, посмотрите видео пять раз перед сном. Это рекомендую. Ой, я безумно счастлив. Я просто представляю вот это видение, которое оно от тебя исходит, и как вот вообще все, все мы заряжены. Вот. Я, я не знаю. Я до сих пор не могу отойти от события. Вот. Мне, мне хочется переподписать все, что вообще шевелится и не шевелится. Я считаю, что ну, нельзя просто людям не давать такой возможности. Ведь они же теперь этого не простят, потом никогда. Никогда не простят. Не знаю, я, я понимаю, что нам очень много работы предстоит сделать. Я понимаю, что огромная миссия на нас накладывается. Я еще раз вот вспоминаю все эти эмоции, ощущения. Я просто офигеваю, и просите вот за мой такой французский, насколько мы вообще отличаемся вот от всех, вот просто от всех, кто работает по системе или MLM или в бизнесе рекомендаций. Мы просто отличаемся. Когда приходят люди, вот сегодня я только утром проснулся, хотя вчера в 4 ночи прилетел, сразу же давай всех обзванивать, всем звонить, мне все там куча сообщений, там все такое. И я вот им все вот это рассказываю, как автоматом, как калашников их расстреливаю, даже не даю им три копейки вставить. Они вот это все слушают, слушают, слушают, потом такую паузу делаю. И говорю, ребята, вы поняли, что я объясняю, там идет такая тишина, гробовая, что можно монетку кидать, и я вот сердцем, душой ощущаю, что людей реально это затрагивает, что... Даже с сетевиками разговариваешь, они говорят, да быть такому не может, чтобы вот вы там все работали одной командой, все это неправда, все это как бы маркетинговые ходы такие, не может быть такой маркетинг, который там сто процентов, да и вообще вам только три месяца, как вы так быстро развились, что-то тут нечисто, то есть, и вот понимаете, вот такая ситуация, что люди, они вот, ну никак вот, не знаю, не хватает им какого-то вот этого маленького пазла, вот, чтобы вот сделать вот этот окончательный шаг, и у человека взрыв в мозгах произошел, и вот именно когда мы с события приезжаем и вот передаем вот эти чувства, все, у них что-то, наверное, срабатывает. Поэтому у меня э, расписано, по-моему, все, весь день, ночь, э, наверное, только не расписано, да, хотя, не знаю, может, и до этого я дойду скоро, что и ночью буду расписываться. Паша... Короче, Паша, забудь, про, Паша, забудь про сон на год. Есть, Паша, скажи Шимко раз... пару слов. Сережа, я знаю, ты будешь шугаться, но у нас же сейчас нету вебинаров на русском больше. Паша, скажи что-нибудь, Паша. Паша. Толя, я... А, уже не хватает тебя, конечно, и только... Но на самом деле, мы... Мы вчера ночью прилетели, спали... Только в самолете мы спали, часа, не знаю, там парочку удалось поспать. Целых парочку. <laughs> да, да, да. Нет, ну там я слышал, кто-то уже стюардесс подписывал, но мы э, столько мало спали все эти дни, и столько постоянно было общения, движений, и я не знал, как можно было вообще там спать долго. Вот Когда и так у нас очень ограничено времени было пообщаться с командой, вообще со всем сообществом, потому что настолько все, ну, я соглашусь, не знаю, другим, другие люди, просто другие люди. И когда возвращаешься просто вот обратно, ну, грубо говоря, извиняюсь за серую массу, ну, ты понимаешь, что отличие просто кардинально вообще у людей, которые там, в Турции мы встречались, на Кипре мы встречались, и ты понимаешь уже просто, что хочешь, чтобы... Вот эта серая масса была такими, какими мы вот там встречались э, на Кипре, в Турции. И, э, в принципе, э, словами не передать вот это видение, э, когда ты бываешь на событии и общаясь вот с другими людьми, с другими вообще людьми, э, только там можно понять, что мы вообще по сути создаем. А вот это все маркинг-планы, дальше Крупиной, тропиноид, трототоид – и все вот эти вот инструменты, они просто, ну, конечно, обогатят без этого, как это тоже здорово, я полностью согласен. И наши преподаватели, которые мы сейчас увидели еще больше, но ну, я уже говорил там на месте, там глубину, эту высоту, мы прочувствовали, что там это что вверх, что вниз, бесконечность. И это, конечно, завораживает, это действительно ну, Паш, <смех> дает какие-то силы, чтобы просто не спать, Толь. Но... А как тебе наш приглашенный спикер понравился? <смех> это, э, я не знаю, слово бомба, наверное, это ракета, вот, <смех> ракета любит говорить, да, вот, которая туда в космос нас будет. Мы, наверное, будем, мы, вот, наверное, те же самые супермены, это, наверное, имелось в виду, что просто человек другой, с другой планеты, он рукой улетает туда. Чуш" силой мысли и желанием увидеться с теми людьми которые другие арсен <свят> дает нам три дня погружения это самый популярный тренинг от бизнес relation для наших людей мы ну, его да. проведем с вами летом Толь, вопрос такой кстати от многих поступил появится ли запись у нас где-нибудь на нашем канале может быть даже закрытого плана может быть не, не может быть а точно думаю, выступление арсена пакета basic плюс как минимум да Нужно будет вот его выступление на сцене, я считаю, это basic да, плюс. Я поговорю, я да, сейчас обещать не буду. У них там очень строгие договора. Но чтобы вы понимали, эти тренера тренируют олимпийских чемпионов. Понимаете, да, это политики, это банкиры. Это же не просто там я там вышел, говорю, ребята, давайте меня на basic плюс. Юр, я поговорю. Если получится, то мы это сделаем. Вот. И У меня еще есть. Три дня погружения нормально будет, Слав, что скажешь с Арсеном? Да, круто, но если три дня... Юра, что скажешь? Я, не... я, ты что, это было... Просто... Только... Максим? Я, за развитие. Да. Максим? Господин Андреев, что скажет Сергей? Где а -а -а -а, Сергей? Я... Мы Тебе в написано? шоке. Обожаю. мы просто в шоке нам я это бы, надо я, я бы еще хотел э, Рашид здесь? где Рашид? Да, здесь, Рашид, здесь, да, я здесь, я здесь. всем привет, Скажи, ребят Рашид, ну поделись своим опытом как, как ты, ты себя вообще ощущаешь сегодня? я себя ощущаю очень круто, я на самом деле на мероприятиях вообще э, не был э, раньше, да, вот сейчас это мой такой, можно сказать, первый опыт э, поездки на такого э, уровня мероприятия я вообще на самом деле заворожен, ну есть вообще еще до сих пор в каком-то кураже нахожусь, не верю, что это происходит со мной. С вами со всеми там познакомился, все действительно у нас какие-то, не знаю, душевные люди, никаких нету масок, все очень простые, открытые, это очень круто. По поводу Арсена Рибухи скажу, это действительно мощнейший просто спикер. Те знания, которые он нам передавал на этом мероприятии, я, честно скажу, записывал Заткнулся. на видео. Это просто бомба, если вы нам представите три дня с этим человеком, я уверен, что это просто будет прорыв в сознании каждого человека, поэтому мы ждем этого мероприятия. А все дело в том, что для того, чтобы этот тренинг, трехдневное погружение качественно сработал, в зале будет максимально 200 человек, максимально. Это будет квалификация, и кто квалифицируется, тот попадет. Но тот, кто туда придет, это, ребята, все. То есть я просто уже с, с Арсеном, мы уже два таких мероприятия проводили, погружения трехдневных. Ваша команда, которая туда приедет, вы с ними будете разговаривать на одном языке. И что самое интересное, у них дома они будут со своей семьей разговаривать на одном языке, и тогда у них силы еще приумножаются. Серега, я но смотрю, вы, уже нервничает не, такой. Он уже не, хочет не, сказать. Не, я, я про Арсена хотел еще сказать. Ну, скажи, скажи. скажи. Uh, помимо того, что он дает потрясающую информацию, знаешь, что мне больше всего понравилось? Он профессиональный и обалденный оратор. Он, рас... вот если взять всех спикеров, то, ну, все очень хорошо рассказывают. Но он именно профессионал как спикер он правильно себя ведет он правильно работает с аудиторией он выдерживает все паузы и так далее и так далее вот таких спикеров просто ну их вот единицы ну нет, не единицы их мало вот он вот здесь прям если будет э, видео в записи вот все кто хочет вести э, тренинги или еще что-то именно живой аудитории прям берите его запись и вот это учебник, как правильно нужно себя вести Ты... а, с аудиторией. Сереж, а как тебе юмор его такой, тоненький такой? Это же я еще раз говорю, ну, я просто на этом учился, вот, у меня второй выше, я именно вот как раз, у меня... А первый у тебя по барабанам было, да? Да, и у него юмор, он вставляется, то есть как бы юмор это один из таких, знаешь, способов работы с аудиторией. И он настолько это делал красиво. Вот реально, я наслаждался его риторикой. Просто это вот как глоток свежего воздуха. Это просто потрясающе. Сереж, скажи, пожалуйста. А, нет, ребят, скажите, а кто слышал, как Сережа на барабанах это играет? Ну как вам? Ну как вам понравилось? Сегодня написал комментарий. Брат, дорогой Яняшев. Сколько ж тебе еще Насчет ораторства Сережа тоже не отстает. В Казани я была удивлена. Кстати говоря, я тоже хочу. Серьезно. очень, правда, Ребята, от всего, от всего комьюнити, от всего сердца, от всей души, поблагодарить Сережку Няшеву. Он потрясающий оратор. Вообще, мега, ты просто мега. Тебе надо проводить реально хорошие курсы, да, вот профессиональные у нас по ораторскому искусству. Я готов идти к тебе учиться, правда, говорить тебе. Вот, вот, полностью. поднимая руки за. И он, и он еще, и он еще главное такой настоящий какой-то такой, да такой. Серега, он вообще, блин, Это, у это настоящий. точно. У нас время, у нас Серега, время. ты супер. Да, Серега, просто... не волнуйся, мы тебя вырежем потом. Вы потрясли нас, Казани Сережа, вы молодец. Сережа, Жаль, Серега стал под логотип, стал цветом похожий. <сёжа> <сёжа> изи у него в голове нарисовался. Сережа от души все рассказывает, да, от сердца. Серега красавчик. Там еще Папа, же у нас, у нас же еще замечательная семейная пара с нами была. Э, мастерская изи-бизи. Что вы-то скажете? Не слышно почему-то вас. У вас не работает, наверное, микрофон. Нет, не Они работает. делают изи-бизиков в тишине. Вот, слышно. Скажите пару слов. Просто приятно вас всегда видеть так. Спасибо, ребят. Ну, что хочу сказать. Арсен, конечно, тоже удивил капитально. Просто супер. Мега. И Серега Яняшев тоже, кстати. Они на пару прям запомнились сильно. Давайте еще кого-нибудь закрасним. Давайте про Артура поговорим. Я, я очень, мне вообще полностью мероприятие, все понравилось. Мы еще до сих пор, мы сейчас в Киеве находимся. Я только что проводила встречу, Сережа слушал, провожала человека, покупала билеты. Ну, в общем, все в такой скорости. Ну, выросли еще, не знаю, было два крыла, а теперь еще и пропеллер под одно место. Наверное, после мероприятия, потому что мы реально делаем крутые вещи, и мы еще делаем это делать грамотно и профессионально благодаря тренерам. Я благодарна Юраным школам, они помогли. Теперь у нас появился Арсен Рябуха, великолепная. Вы знаете, я вот всю свою жизнь просмотрела, я тоже 72 -го года, как и Конечно. Арсен, да. Я вот все, один в один, вот прожила настолько все эти годы, прожила просто на этом тренинге. Мне очень хочется дальше у него обучаться дальше познавать его мудрость и делать правильные действия в своей жизни. Много ведь не надо, надо просто правильно и осознанно. Вот мне этим нравится из EBC Community, что нас учат осознанным, правильным, легким действиям, которые приводят к быстрым классным результатам. Ну, а Сереже мы жали руку в отеле, благодарили его, конечно, Сережа, огромное тебе спасибо, я сама когда-то была в роли Тамады и ведущей. Я знаю, насколько это нелегко держать зал, а, уметь вот так искренне, с любовью, не напрягать никого. И все уравновешено в такой гармонии обалденной. Ну и твоим музыкальным способностям. Браво, конечно. И напоследок Спасибо. еще. И напоследок еще. Напоследок. Все, кто были на мероприятии, они попали у нас в закрытый чат. И что самое интересное, я когда приземлился, я зашел в этот чат, и я еще раз прожил это мероприятие. Есть среди нас те люди, кто не был на мероприятии и хотел бы заглянуть в этот чат. В этот чат вы смогли бы заглянуть лишь при одном условии, если вы были на мероприятии. Вот в чем фишка. Вот. Поэтому, если вы хотите хотя бы кусочек маленький, хотя бы маленький-маленький кусочек, зацепить из этого чата, идите в инстаграм, идите в фейсбук и пишите хэштег изи-бизи, потому что ребята, кто там были, под этим хэштегом выкладывают видео, фото, интервью, они выкладывают там комментарии и зацепите с собой этот кусочек, а на будущее это Подпишите, будет вам подпишитесь, уроком. Подпишитесь, подпишитесь, подпишитесь главное на, на этот хэштег. Сейчас Я говорю, Хорошо. а на будущее это будет вам уроком что если сообщество сказало, что у нас мероприятие, то меня нафиг вообще не интересует, что вокруг. Меня интересует только одно. Как мне приехать туда раньше всех? Мы договорились с вами. Потому что на мероприятиях рождаются звезды. Потому что я не знаю ни одного, ни одного профессионала, который бы не посещал мероприятие. Mm -hmm. Пос посмотрите, что было с Рашидом и посмотрите, что с ним стало. Рашид, Первый раз приехал на мероприятие. Парень просто размахнул свои крылья и взлетел. Рашид, это была такая шутка, ты сильно не... Я еще не взлетел, скоро взлет будет, 100%. На втором, да. Да, Юр, кстати, да. Огромный привет я хотел передать от Раевской Софьи Львовны. Она сейчас находится еще пока на Кипре с ребятами. И вот вчера мой срыв, мое опоздание на самолет... Оно, я же говорил уже, было не не было случайным, как никогда, как и все не случайно на этой земле. И когда Софья еще при мне там ряд людей протестила, она мне потом сказала, если бы сейчас взять провести тестирование по многим компаниям то что я за свою жизнь это делала, вы можете номинироваться смело на книгу рекордов Гиннесса как проект, в котором собраны реально гениальные люди. Я говорю, вообще первый раз в это поверить, говорю, практически невозможно чтобы в одном месте собралось такое количество гениальных людей. а Я, говорит, вижу по цифрам, и я, говорю, не понимаю, что происходит. У меня, говорит, вообще полностью переворот в сознании, говорит, я не понимаю, что происходит. Это что за ситуация? Это какое-то новое движение? Это кто-то вообще на землю заказал эту идею, но и новое движение запускает, да? Типа такое фу, да, осветление территории по-взрослому, но ну, на всех фронтах. То есть вот вам всем огромный э, привет от Софьи Львовны, она еще нас научит этому искусству, видеть людей до того, когда вы с ними еще пересекаетесь. Вот. Круто, кру, крутой контент появится вот-вот уже на днях. В общем, классно, что все мы с вами здесь сегодня собрались. Сергей, я Мог... тебе даю завершительное слово. Толя, можно тоже сказать секунду? Ну, секунду. Да, я тоже... Все Серега говори давай уже время просто Мне тоже ребята Шестар. разрывает от эмоций я в шоке вообще от того что я ощутил когда я туда приехал Софья львовна это просто меня зажгла ну просто разложила все что есть и как бы она мне просто ну, огромная благодарность да как и всей команде просто произошла такая синергия когда мы все обнялись все встретились и просто ну вот энергия просто распирает вот, а, а тот контент и те инструменты и просто теперь хочется вот, как считай, как дракон уже с тремя головами. Просто хочется уже в три раза сильнее передать это все всем остальным. Красавчик! Да. А, еще напоследок: хэштег Изи бизи, отслеживайте изи бизиков, подписывайтесь на изи бизиков, комментируйте, изи бизиков. Тем самым наши аккаунты будут ну, быстрее продвигаться. Только да, другой... секунду, создали в группе ВКонтакте. Изи-помощь у нас, группа ВКонтакте есть, и мы делаем посты, репосты, и друг друга вот утром прям раз, сразу пролайкали, помогли дальше и прокомментировали. То есть мы, раз, ну, в общем По хэштегам, отслеживаем изи-бизиков, контентим, лайкаем, читаем, что другие пишут, заряжаемся и рассказываем другим, ловим новые инсайты. Все, друзья, вы очень крутые, я очень рад, что могу быть рядом с вами, именно с вами. И, в общем... Все у нас получится. Оля, Толь. Да. А, Серега, да. Толь, э, я хочу от всей команды, что я сегодня собрался, хочу большую большую благодарность выделить э, Артуру. Да. Который, именно он создал такую атмосферу э, для нашей команды. И, Артур, тебе большая благодарность, за то, что ты был для всех везде. Где, где бы ни позвонил, где тебе не написал, ты всегда на связи и ты всегда приходил и был рядом. Спасибо тебе большое, это... Пожалуйста, пожалуйста. Все, а теперь заканчиваем. Мы перевыполнили план, мы красавчики, у нас уже все получается, а насчет Инстаграма и хэштега действительно подписывайтесь. Чем больше вы будете комментировать вот подобные аккаунты, тем быстрее это поднимается. Есть даже специальные платные сервисы, которые собирают людей, чтобы они комментировали. А у нас сообщество. Друзья мои, увидимся ровно через неделю. Всего вам доброго, хорошего вечера, продуктивной недели. Пока-пока. Все, всем пока.